перекрыты подходы и к Октябрьской площади. Силовики дежурят у метро, в подземку пропускают и выпускают выборочно. Закрыты также вход и выход на станцию метро Площадь Ленина со стороны независимости, со стороны вокзала ограничений нет. На электронном табло Минск Транса станции метро Грушевка есть объявление, с 19 часов ровно отменены остановочные пункты, площадь независимости в обоих направлениях, Володарского, площадь Мясникова для всех видов транспорта. В свою очередь очевидцы сообщают, что в городе недоступны услуги служб такси. При попытке заказать такси абонент сталкивается с тем, что номер службы постоянно занят как минимум у пяти компаний, представителей сервиса. Кроме того, машин такси не видно на улицах города. Кроме того, в Минске в настоящее время у большинства пользователей отсутствует интернет, сообщили агентству не связанные между собой жители города. По данным водителей такси, около крупных парков в Минске выставляются автозаки, трактора, тяжелая строительная техника, башены и краны.